Всем привет! И сегодня я хотел бы показать такой сайт как bosslike.ru Это сервис для накрутки лайков, подписчиков, фолловеров в таких социальных сетях, как ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, Ютуб, а также Одноклассники. И через этот сервис можно раскрутить также игру. Так начнем. Для начала работы нам нужно зарегистрироваться. Так как у меня уже есть аккаунт, у меня просто войду. Итак, ну первая часть – это заработок. Переходим в заработок, заработать. Я зарабатываю чаще всего в Инстаграме, подписками, лайками, вот допустим, подписаться на пользователя. нажимаем. ждем, пока пройдет таймер из-за ограничений инстаграма. Подписываемся, закрываем окно, идет проверка, задание успешно выполнено, 5 баллов начислилось, и также допустим с лайками, лайк на фотографии, плюс 3 балла, также ждем пока закончится таймер, нажимаем лайк, мы ждем проверки. Задание успешно 3 балла начислено. Так, ну как зарабатывать мы разобрались. Теперь перейдем к собственно к накрутке. Нажимаем накрутить. И тут уже выбираем вконтакте Фейсбук, Instagram, YouTube, Twitter или Одногласники. Ну я сделаю на примере Инстаграма. Допустим Инстаграм, то что мы хотим накрутить, подписчики вводим ссылку ну я вот например на свой инстаграм аккаунт ссылку да. и вводим количество баллов допустим если мы введем 20 баллов за одного человека то подписавшийся человек будет получать всего 10 баллов ну и это как бы нормально вот то есть 20 баллов за одного подписчика если у нас тут насколько у нас у нас даже на 10 рыбки хватает. Ну вот, допустим, на 5 подписчиков. И нажимаем создать задание. Это ну, да, так для примера. Для примера. И все. Также тут есть партнерская система. Приглашает пользователей, своих друзей, просто обычных пользователей по своей реферальной вот, этой вот ссылочке. Ну, у каждого она своя. И вы будете получать пожизненно до 50% баллов и 50 рублей с привлеченных пользователей. То есть когда ваш друг заработает 10 баллов, вам придет на счет 5, когда ваш друг заработает 1000, вам придет 500, то есть вам приходит ровно половина. Если он сюда задонатит на этот сервер, на этот сервис, купит баллы, допустим, закинет 400, 500 рублей, ну 400, вам придется 200 рублей на счет и их можно будет вывести на киви кошелек, а в дальнейшем там и на карту или куда вы хотите. Ну вот у меня за все это время собралось 21 человек привлеченный реферал. Баллы которые они мне принесли это 11404 рублей 0. Вот так. так что тут можно смотреть кто больше принес там подать регистрацию по баллам сортировку, вот допустим один пользователь мне принес 4300. Ну я думаю на этом все, я все рассказал, про это все что только можно было. До свидания и до новых встреч.